Альхамдуулилляхи. Раби лаалумин. Во-салату во-саляму а-ля и вал Аля набии Мухаммад, салл-л combos a.l hou. Аля аливи и асхаби ааджмааин. На этом уроке мы продолжаем Аль-Ираб. Аль-Ираб — это изменение окончания слов о причине каких-то Аварамилей, действующих факторов, которые заходят на эти слова и меняют эти слова. Именно окончание слов. И мы сказали «Виды Ираба четыре». Рафан у нас хавдун джазман. Мы прошли уже рафа у нас прошли. У Рафа основной, основной признак это дамма. У нас бы это основной признак фатха. Сейчас хавд и джазм пройдем. Хавд основной признак у него будет кясра, у джазма основной признак будет сукун. Итак, хавд у него три признака, три признака. Основной признак кясра мы сказали. Кясра я и фатха. Кясра я фатха. Кясра я Фатха. Так, Кясра. Где приводит, приходит Кясра? Кясра приходит в трех местах. Исмуль Мунсариф. Аль Муфрат Мунсариф. Исмуль Аль Муфрат Мунсариф. Мы знаем, что такое Исмуль Муфрат. Это имя в единственном числе. А здесь Мунсариф тот, который принимает Танвин. Мунсариф это сарф от слова Танвин. Танвин. У него есть Танвин. Потому что будут потом уже имена, которых нету Танвина, то есть, которые не принимают Танвин, их называют Гайру Мунсариф, а это Мунсариф. То есть, у нас теперь есть Исмуль Муфрат, он может делиться на две части. Есть Мунсариф, есть Гайру Мунсариф, понятно, да? Вот сейчас мы разбираем Мунсариф, это уже известные примеры. Сайту Иля Мухаммадин, я направился к Мухаммаду, видите, Мухаммадин, Танвин есть, Иля Мухаммадин, Танвин Кясра. Значит, это Кясра, это Слово состояние хавд, Мухаммад. Дальше. Аджабани Хулюку бакрин. Меня удивил нрав бакра. Бакрин. Бакрин, это кясра тоже, значит состояние хавд. Бакрин, состояние хавд. Джамтаксир, аль-мунсариф. Здесь тоже множественное число, поломанная форма. И тоже мунсариф, у него фа, а, танвин должен быть. Марарту бериджалин кирамин. Здесь два даже. «Бириджалин кирамин». Смотрите. «Я прошел мимо мужчин, почтенных». «Мимо почтенных мужчин». «Риджалин кирамин». Это множественное число, поломанная форма. была «роджуль». «Риджаль» стала, «Карим кирам». Тоже «джамтаксир». И все они «мунсариф», то есть принимают «танвин». «Танвин» есть у них. Дальше. «Рады туан асхаби ляна, асхабин ляна. Шуджанин, то есть я доволен о наших друзьях Шуджан. Это храбрых, храбрых. Здесь значит Асхабин Шуджанин, смотрите, потому что здесь ан ан это из букв, которые делают хафт на, на имени, который по, приходит после него или то же самое би Бирежалин, видите, би это харфуджар называется. или уруф хавды, Би-ан. Значит, асхаби, асхабин-шуджанин. Асхабин-шуджанин. Здесь это джамтаксир. Два слова джам, джамтаксир заканчиваются на кясру. И они означают, что они в состоянии хафт. В состоянии хафт. Есть. джамуана салим джамуана салим Салим, вы это уже знаете. множественное число женского рода, здоровая форма, радыту аниль муслиматин конитатин. Я доволен мусульманкам, которые конитат. Они себя сохраняют, целомудренные. Радыту ан, видите, опять ан зашла на имя и она поставила имя в состоянии хафт конита муслимат конитат. Это вот здесь два слова джамм потому что ад ад ад приходит. Ад на конце. Загаббат аль-Мударрисату. Загабат аль-Мударриса. Отправилась Мударриса, учительница. Иля Фатаят. Аль-Муаддабат к студенткам Муаддабату, у которых отличный адап. Отличный адапт нраво поведения Очень хороший. Да? Воспитанный. Фатаят, Иля. Вот здесь Иля. Видите, минхуруф хавде мин джар зашло на имя, и она поставила по причине нее, стало здесь кясра и кясра здесь, видите. Фатаятин муаддабатин. Фатаятин муаддабатин. Так, понятно все, с кясрой понятно. Теперь я. Где же приходит я? Я, филас хомса, в пяти именах, мы знаем, абука, хука, хамука, фука. Здесь то же самое, только уже будет... Ахрика. Когда в состоянии нас, мы говорили, ахока, абака, хамака, а здесь «ахика», абика, значит, салим аля, абика. Видите, передавай салям твоему отцу. Аля, это из Хуруфуль-Джар, Хуруфуль-Хафт. Она приходит и ставит имя, стало имя, ставит имя в состоянии Хафт. Абика теперь. Смотрите, вот это «я», это признаком является «хавда», вместо «кясры». «Я» вместо «кясры». «Не ябатан, а не ль «Аля Абика. Так, дальше. «Ле тарфа соутаке». «Не поднимай свой твой голос». «Аля саути ахийка». «Аль Акбари». «Не поднимай твой голос выше голоса твоего старшего брата». «Аля соути ахийка». «Видите, ахийка». Здесь «я» есть. «Я» вместо «кясры». «Я» вместо «кясры» мы говорим признаком вот этого имени Ахыка. Признаком его хавда будет «я». Не «ябатан», а нель «кясра». Дальше. «Фиттасния». «Тасния» – двойственное число мы проходили. Тоснее, двойственное число. Это «унзур иля аль джунди яйн». «джунди яйн». Айн, мы сказали, когда заканчивается на айн. Да? Айн. Он, смотри на двух солдат. Посмотри на двух солдат. Иля джунди Джундияйн. Здесь я тоже, в двойственном числе, я признаком будет то, что вот это слово джунди яй, в состоянии хофт. А что поставило его хофт? Это иля. Иля. Дальше. Салям аля ас хайн. Каин. Саллим, передавай салям. садикайн двум друзьям двум. Здесь аля тоже из хуруф аль хавд. По хуруф хавд мы проходили мин ила, уан ила, вафи ва и рубба, альба. уже мы проходили хуруф хавд на первом уроке. Так, здесь все понятно. И множественное число джама в двойственном и во множественном числе Радыту Аниль анель бакрина. Бакрина. Смотрите, Аниль бакрина. Ина. Ина, Вот здесь я, она вот здесь приходит. Бакрина. Здесь она признаком будет хавда. Является признаком хавда. И на иляль муслемина. Аль хашиаина Я посмотрел на мусульман. На мусульман. Муслемина. Аль хашиаина Это уже в множественном числе. Имена в множественном числе в состоянии ховт. Признаком ховда будет являться «я». «Я» видите, вместо «кясры», вместо «кясры». Так, это тоже мы разобрали. Теперь «фатха». Где «фатха» приходит? «Фатха», «фатха», «фатха» признаком ховда «Фатха» вместо «кясры». «Филь-исмиль лави Вот мы здесь говорили «исмиль мунсариф». Мунсариф, мунсариф, джамтаксир мунсариф, у которого танвин А вот здесь имя у которого нету танвина. ля Нету. Ради Аллаху ан-умара. Часто в хадисах мы слышим такое. ан амир муминина Умара. Ан-умара. Ан-это же из хуруф ан из ульджар Значит, должно было быть по факту ан-умарин. Ан-умарин. Но здесь, смотрите, есть такие имена, называются хайру мун это уже мы будем проходить вместе с шархом. Это уже углубленное, углубленное изучение. уже Имена с шархом. Есть имена. Гайру мунсариф. Они не принимают, во-первых, танвин. И во-вторых, они в состоянии хавт. Они заканчиваются на фатху. Они заканчиваются на фатху. То есть, вместо, вместо кясра у них фатха. Ниябатан анель кясрати. Фатха не ниябатан анель кясрати. Дальше. Значит, доволен Аллах, Субханава Тааля, Умара, Амир муминин От Умара, Амир аль-Муминин. Амир правоверных Аллах доволен им. Салля аля Ибрахима халилихи. Смотрите. Да благословит Аллах, Субханава Ибрахима, своего возлюбленного. Ибрахима аля Ибрахима. Аля Ибрахима, здесь видите, джар-маджрур. Но, маджрур, он заканчивается на фатху. Потому что это имя Ибрахим, это имя Лянсариф. Лянсариф, то есть не принимает ни танвин, и в состоянии хавда он на фатху заканчивается. Понятно, да? Так, дальше. Теперь мы смотрим джазм. Признаки джазма. Два признака у джазма.